Здравствуйте, меня зовут Анастасия Жаркова, я врач-стоматолог. Также я являюсь опиньон-лидером технологии лигоцитарной плазмы, эндорез. Сегодня второй день форума, Евразийского стоматологического форума Week 2019. И форум проходит очень интенсивно. Большое количество лекторов выступают с разными докладами на разные темы, касающиеся стоматологии. А особую благодарность я хочу выразить Федору Федоровичу Лосику за его восхитительную лекцию, которая подарила большое количество практически применяемых знаний о научно-правовых аспектах, о распределении бюджета в стоматологической клинике, о том, что нужно использовать только регистрированное оборудование, имеющее все необходимые документы, о том, Какими способами должен работать хирург-имплантолог с пациентом, использование хирургического шаблона венчу стало обязательно включено в перечень роздрахнадзора.